Мой видеоотзыв на облепиху всегда пожалуйста, быстро замороженная 300 грамм, заказано в проб. Заявки производителя облепиха обработана методом шоковой заморозки, то есть с максимальным сохранением полезных веществ. Посмотрим какая она внутри. Продукт порадовал. Ягода оказалась чистой и качественная. Кусочки листьев и сморщенные ягодки в единичном количестве. Думаю, что для заваривания кипятком можно и не мыть.